Попали под обстрел. Слава богу, все целые. Тика, машина. Двери. Двери заклинено. Пробуйте через зад! Пробуйте через зад выходить. Открывай заднюю. Машину разворотила.